Приветствую вас у себя на канале и сегодня в тему продолжения про скандального Артемия Левиева. Как вы все знаете, наш Тёма, он же Татьяныч, очень любит всякие скандалы. В Аграде есть очень большая и очень некрасивая скульптура «Родина, мать зовет». Вообще, это ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь. То есть, это такая хрень, которая вот один раз поставили, она является символом, и понятно, что ее нельзя не снести ничего, ее будут вечно поддерживать, просто до скончания веков. Хм, это не впервые ему оскандаливаться в России. Хочу напомнить, что перечень скандалов, которыми знаменит Артемий Лебедев, длится с 2000-х годов. Артемий Лебедев высказывался очень негативно и писал о Второй, Великой, о Второй мировой войне, оскорблял ветеранов, за что поплатился штрафом в миллион рублей, ну и жизнь его не научила ничем. Я так понимаю, что это необходимо его для самокритики и самоподдержания своего, своей значимости. Артемия, как и любят, как и, так и ненавидят очень многие люди. То, что он делает, вызывает споры. Скандалы с его дизайнами, скандалы с его фирмой и компанией, студией артемий лебедев также находится всегда на плаву я так понимаю что этим он поддерживает свой имидж и ему необходим негатив так же как и позитив то есть если он не получает стресса то у него не получается творить каждый мазохист если он не получает негатива то у него нету мотивации Некоторые люди используют это по-другому. Он использует, использует это наверняка в своем творчестве. Хочу процитировать, что с ним произошло. Итак, что же произошло? Следственное управление ФСБ начало доследственную проверку дизайнера YouTube-блогера Артемия Лебедева. Из-за его резких высказываний о памятнике 19 августа Лебедев в своем YouTube-канале нецензурно раскритиковал монумент «Родина-мать зовет», который находится в Волгограде. Но это тянет как минимум на статью УК об оскорблении власти в неприличной форме. В принципе, можно сказать о том, что Артемий может с лихвой ощутить сейчас каток власти на себе. Месяцем ранее еще наехал на памятник подвигу русского солдата в Адлере, правда, не на сам монумент, а почему-то на Черкесов. В Сочи по требованию черкесов снесли памятник подвигу русских солдат. Это довольно любопытная новость, потому что оказывается, значит, какие-то черкесы насмотрелись телека, увидели, как в Америке крошечная группа людей может есть истеблишмент и вообще все основы жизни, и решили, что они тоже не лыком шиты. Недавно, буквально там две недели назад был открыт даже не то, что памятник, там просто был изображен макет форта Святого Духа, который стоял, блядь, 200 лет назад на этом месте и который сыграл важную роль в освоении, значит, русскими солдатами Кавказа и этого форта, естественно, давно нет и все события давно прошли, просто на этом месте, просто памятный знак, действительно форт стоял, действительно историческое событие и вдруг какие-то черкесы вышли и сказали, ребята, вы ставите памятник тому, что русский солдат еб***, а Кавказ это нехорошо, поэтому, соответственно, уберите, пожалуйста, хуйню отсюда и абсолютно непонятно, за каким хером адлерская власть взяла и этот памятник демонтировала, то есть, это абсолютный позорнейший просто пиздец, абсолютно позорнейшая капитуляция и абсолютное, в общем, начало, вот это прямо ящик Пандоры, я прям вижу, как он открывается и как местные всякие национализмы под того, что как вы смеете рассказывать, что значит, когда-то вы нашего прапрадеда и ставите теперь этому памятник, теперь, соответственно, пожалуйста, этого не делайте, при том, что это ровно то самое умоление исторической памяти, которое только что было подписано и принято в качестве одной из поправок в Конституцию, то есть. Он обвинил их в том, что они насмотрелись новостей из Америки, где протестуют белые напомню, что это такое, это Black Black Life Matters, носят памятники рабовладельцам. Причем здесь памятник в Адлере непонятно, но тем не менее. В этом выпуске юристы уже усмотрели три статьи. Экстремизм, унижение по национальному признаку и осквернение символов воинской славы. Также, насколько мне известно, черкесская диаспора в Москве уже уже подала заявление в правоохранительные органы на том, чтобы рассмотреть жалобу и разобраться в этом деле. Они все глубоко оскорблены, и я так понимаю, их чувства очень сильно задеты. Итак, Артемий Лебедев нарывается на очередной скандал, и, по всей вероятности, о, здесь у него может, может получиться проблема. Но к этим проблемам ОМОН не привыкает. Как он сам не раз высказывался, у него на канале э, и в компании работают э, штат юристов, которые разбираются не только с такими делами, насколько я понимаю, а еще и с работой по фирме. То есть э, Артемий Лебедев и его студия очень часто подает э, на плагиат и на то, что люди воруют его дизайн, э, Суды. И она, ну, мало того, что она просто на вид уродская, и что это просто какой-то старческий маразм уже поздне-советский, который, значит, отвечал за то, чтобы ее туда поставить. Я там был внутри, вылезал у нее из головы, оттуда вид хороший. Это единственное, может быть, чем она хороша. А сейчас проблема в том, что там была подсветка, которая хоть как-то, хоть какие-то анатомические достоинства родины матери, а это все-таки женщина, у нее есть анатомические черты, у нее есть сиськи, у нее есть какое-то, значит, какой никакое лона. И раньше свет, в общем-то, более-менее показывал, что баба с фигурой. Сейчас поставили какой-то совершенно уеби светодиодный свет, который ее сделал просто абсолютно бессмысленный. Поэтому я, конечно же, поддерживаю тех людей, которые хотят, чтобы эта скульптура подсвечивалась нормально. Раз стоит, давайте уж будет все по-человечески. Есть у него рубрика на э, сайте, где он рассказывает о всех выигранных и проигранных делах. Кому интересно, ссылка в описании, можете зайти и посмотреть. Я думаю, что здесь э, ничего не будет. Проверка закончится ничем, ну максимум может извиниться, если он если докажут, что он все-таки задел чьи-то чувства. Без скандала и жизни мила. В принципе так и должно быть для того, чтобы поддерживать себя все время на полу. Опять же напомню, что его очень многие ненавидят, и очень многие хейтят, но тем не менее он очень популярен и то, что он делает, практически не делает никто. Согласны вы со мной или нет? Не знаю. Напишите внизу в комментариях. Почитаем, подумаем, посмотрим. Всем всего хорошего. С вами был я. Peace. Честь имею.